Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу рассказать вам о новом сорте, который мы выводим в нашем питомнике. Это плосковеточник посточный Зибольда. Вот пошла мутация, видите, белые белые побеги, белые побеги, очень красивые. Вот, вот это все обрежется, ну, когда подрастет вот этот сенит. Он подрастет и будет у нас новый сорт. Вот внутри там можно видеть, там белые побеги все. Посмотрим, как он перенесет зиму, стоит на солнце. Ну, прошлую зиму они погибли, но я буду смотреть в эту зиму. Посмотрим, может быть, чем взрослее, тем лучше растение будет, конечно. Поэтому... Сейчас будем разбираться и смотреть То есть сдать нужно А потом Когда этот побег наберет Довольно таки хорошую силу И мощь Мы начнем его черенковать Черенковать будем Я думаю выведем все равно Если белую тую сделаем То я думаю Она будет очень красивая Ну белая я думаю не получится А вот Бело-зеленая это однозначно, потому что такое чудо у меня в первый раз в практике. И... Что ж, надо придумать название. Если вы подскажете нам, мне, то я буду не против. Интересная Туя развивается очень хорошо. Я нашел его среди сенецов. Сейчас он подросток, ему уже 5 лет, но это это не это ожог просто, да, это ожог. А вот там вот все белое, белый удивительно, даже не желтое, а белое, ну чуть-чуть желтоватое, более белое такое, и я прекрасно себя чувствует. Ну будем смотреть, зиму наблюдать, а потом дорастим его, я думаю его пересадить, вот тут елочка у нас растет, пересадить и черенковать с него действительно сорта. Это происходит из-за того, что вот будет новый сорт, Вы... это происходит из-за того, что когда сея семена, ну появляется мутация и появляется новый сорт. То есть все сорта из семян, как бы вы ни говорили, чинк черенок, прививка. То есть они получаются в результате или мутации, или сразу он идет, например, из семени. Ну, в основном это мутация. В основном это мутация. Ну, вот здесь он вообще белый. Сейчас она ведет резкость. Вот. Видите? прекрасно, прекрасно будет туя. Если белая туя, я даже не знаю, как как ее назвать. И поэтому, ну, пока что еще рано говорить о названии. Но дело в том, что когда я выращу ее и зачеренкую первый побег, то есть будем уже смотреть, какая она будет. То есть это очень много времени надо для того, чтобы... Для того, чтобы ее начать черенковать, и появился действительно сорт. Очень красивый сорт. Будет, скорее всего. Но почему-то они растут только снизу, вот этот побег только дал. В принципе, его уже можно вот так оторвать и зачеренковать, но я еще побаиваюсь. Он там вот, если видите, можно видеть. Вот видите белый побег там пошел ну я не знаю просто для меня это чудо конечно бережем пока еще пару лет подождем посмотрим что из него выйдет и какой он будет а там уже конечно же скорее всего я обрежу вот эти зеленые Здесь много зеленых зеленая она а мне охота чтобы были белых побольше ну, Вот поэтому я скорее всего следующую весну зеленые побеги обрежу Ну посмотрим как она выдержит как она пройдет испытание зимой ветром солнцем тут как раз солнечная сторона холод зима и дальше видно будет. Вот такое у нас чудо растет. Спасибо.